Привет, друзья. В куларах вот на улице встретил очень известного молодого человека Алексея Гуманенко из Беларуси. Лег в двух словах. О чем? Не знаю. Давай о бизнесе. Вас интересует вообще, сколько вот, вот этот молодой человек зарабатывает денег сейчас и сколько он занимается бизнесом в компании Fupy? Лёг, вот в двух словах. Ну, а кому туда интересно, наверное. Семь месяцев работаю, вот, в среднем сейчас тысяча долларов в неделю.